Доброго времени суток, дорогие друзья, подписчики канала. Хотелось бы сегодня рассказать вам о требовании, которые выставили мы администрации муниципального округа города Кунгура. Кунгурский городской совет народных депутатов и исполнительный комитет требовал администрации муниципального округа города Кунгура а именно Улысанова Вадим Ивановича, глава муниципального округа, глава администрации города Кунгурского муниципального округа Пермского края, АГРН и ННН. Но почему-то он зарегистрирован на иностранном сайте как бизнес-учреждение. Ну, в принципе, не только он, а все данные организации зарегистрированы как в недружественной нам стране на сегодня, как говорят средства массовой информации ну и э, требования значит мы выставляем в ролике под роликом будут ссылки на все эти документы смотрите запрашивайте ну и в итоге э, высанов вадим иванович нам ответил что так как мы не зарегистрированы в российской федерации в АГРН, ИНН, мы не имеем права задавать такие вопросы и не получим на это ответ. В связи с чем мы задали еще 9 главных вопросов, а именно Лысанову Вадиму Ивановичу, главе муниципального округа города Кунгура. Ну, смотрите в ролике, под роликом будут ссылки на э, скачивание этих документов. Приятного просмотра. Мы написали от каждого человека заявление, требование, чтобы предоставили устав города Законгора такого содержания.